с рыбой как определить за нижнюю губу красивенько вот иди неси а жене кофе в постель Две секунды времени и у тебя будет лёлика запустили уже М -м -м, класс. дружище я хочу купить пол луковицы и вот получилось розовенькая и желтенькая вот такой вот вариант Надеемся вам понравится Очень-очень нравится Супер, ребята, посмотрите на эту красоту как Приветствую вас, друзья Вы на туб-канале все для клёва» Мы очередной раз выбрались Наконец-то на Днестр Вот Мы на месте номер 14 Это Николай Всем привет Вы его знаете Это Марина Всем здравствуйте Вот это жена Николая. Да, моя жена. Да. И мы сегодня приехали попробовать порыбачить с очередным экспериментом. Значит, в чем он будет заключаться? Наша рыбалка то планировалась, то срывалась, то опять планировалась, то опять срывалась. Поэтому горох мы не приготовили. И, в принципе, это видео будет полезно тем, кто вечно работает, работает, нет времени варить горох там, и так далее. Но при этом есть альтернатива. И эту альтернативу мы хотим сегодня... Проверить ее эффективность. Возьмем вот такую э, пелец ракушка. Почему ракушка? Потому что здесь буквально в, э, метров 15 начинается слой такой полоса ракушки. И думаю, что здесь именно попробуем половить. На этой ракушке. Э, есть такие, конечно, и мед, и фрукты, и чеснок, и так далее. Но почему-то хочется ракушку. И будем ее заправлять. Тутифрути и краб то есть сейчас получается у нас свинько число 28 сегодня у нас 28 сентября это как раз такой переломный момент когда э, должна работать и сладость и уже мясо то есть э, запах мяса секрет же у нас будет еще поэтому мы попробуем эти два варианта поэкспериментировать что еще идет работает либо сладкое, либо мясное Оснастка у нас будет инлайн С кормушкой паук Такая кормушечка с грунтозацепами 100 граммовая от фирмы Потап Работаем на 4 удилища 2 на тутефруте, 2 на краба И проверим эффективность Как она будет Марина сегодня будет отдыхать Мы постараемся сделать так, чтобы она сегодня отдыхала Вырвалась на свободу Воспитывает двух детей маленьких Поэтому она сегодня балдеет на природе и дышит свежим воздухом, правильно? Да, Конечно. спасибо. Отлично. В одну из прикормок мы добавим один небольшой секретик. Если он сработает, значит, тогда уже расскажем, что это было. Если не сработает, то и смысла про него говорить вообще нет, правильно? Пускай в комментариях напишут догадки, что это есть, что это мы будем добавлять. Ага. Ну, попробуйте написать ради, ради интереса. Пакетик у нас. Да. Только не показывай, что не надо, не, не, не показывай, не, не, не. не показывай, все. Я думаю, достаточно для начала. Пахнет. Пахнет, пахнет, пахнет хорошо. Пахнет. Написано в этих ручках. Давай. Сладкий. сейчас оно настоится Надо хорошенько помешать о так пошел запах елки-палки да и вот получилось розовенькая и желтенькая так ну вот друзья наш пелец постоял буквально минут шесть 7 начинает он набирать влагу набухать немножко вот, в принципе, так и должно быть. Что мне нравится в нем, что его можно брать экономно. То есть, половил немножко, там буквально вот две пачки одного варианта и две пачки другого. Половил немножко на одно-два удилища. Все остальное, он в пакете лежит, как бы проблем нет. Горох, конечно, если вы сварите, то уже его, как говорится, домой не заберешь. Крючок будем использовать гамакацу, серия LS. 3513F 6 номер И с ним э, насаживать на него будем гранулы рыболовные Они есть разного варианта Конопля э, тутифрутик креветка То есть будем пробовать разные варианты Цивил крючка такой широковатая как раз она подходит под эту гранулу Посмотрите друзья какая-то рань клюет а Надо. Она Смотрите, Хорошо зашел крючочек. как касается Уха Ух, сегодня будет. Давай ее ведро. Есть контакт. Ну слушай, жить, Друзья, пока я тут ходил, по берегу встречался с друзьями, <с Коля тут уже поймал двух карпов. Вот этот маленький, а это такой уже хорошенький, уже чисто двушечка. Ну, возьми в руки, покажи. Ну вот, вот такой вот вариант. На краб и На секретный краб. ингредиент. На краб и секрет, вы да. поняли? Ага. Который будет известен позже. Добро так ну что давай маленького сразу выпустим даже, даже чтобы и будет выпускать у нас марина Я. да а большого пока мы положим садочек правильно Конечно. ну все все все все пошел, пошел пошел пошел Скажи, пожалуйста, а вот какое чувство ты испытывала, когда отпускала рыбу? Честно только скажи. Жалко? Нет. Честно? Ну, честно, чего жалко? Если она, она все может вырастет. Приятнее ловить большую рыбу, чем маленькую. Правильно. Так... Вот молодец. Молодец. Плохо видно. Но, друзья, уха у нас готова. О. О. Еще вам? суп романтика комаров, комаров нет ужин на днестре красота Это у нас получается уха из карася и тарани, да? да? То есть получается, пока меня не было, ребята поймали и карася, и карпов. Молодцы. Молодцы. Ну, чашку. Да? Друзья, Марина нам приготовила такую уху. Смотрите, какая красота. Супер, да. Будем Этого пробовать. Аппетита. Спасибо, спасибо. Ну, давай, попробуем. Ммм, класс. Супер. Как раз то, что нужно. Я такую как раз люблю, чтобы не сильно пересоленная было. Нормально. Вот помидорчики, перчик, огурчики. Пока еще есть. Кушаем витамины, витамины да? да? 10 часов вечера, вот лен такой карасик хорошенький, смотрите. Ну пока еще не спим. Вот. ну уже хотели как раз ложиться спать, и он То что будет, что завтра пожарить? Да. Первый утренний карп. Ну, вот она смотрите за нижнюю губу красивенько первая поклевка на тутифруте да от карпик друзья ну мы его отпускать не будем у нас э, спит прекрасная марина надо ее попробовать накормить покормить да так же как и артема ну что, друзья, будем варить кашку с утра. как кипит, это хорошо. Кашка с медом и бананчиками. Хорошо, ну давай, отнеси Марине в палатку. Давай. Ты -ты -ты -ты -ты. Опа, вы поняли, друзья? Романтический завтрак делайте своим женщинам приятно. Подавать иногда завтрак в постель, они этого очень любят. Как кашка вкусная? Супер, каша И кофеечек. Дениси жене кофе в постель. Мы уже позавтракали. Ветра нет. Дождя нет. И клево. Точка ком точка Тоже пока нет. Таранечка. Утренняя тарань. Хорошо. Красивая такая. Давай. О, и тут клюет. Вот видите как. Мы позавтракали, рыба позавтракала. Пред тоже начинает только завтракать. Выбираем колокольчик. Так ненавистный всеми рыбаками. Давай, тени. И это, это... понятно угу. нет с у нас карпик был ну, был карпик а сейчас на тутефруте. да а теперь одна тарань на тутефруте, вторая О, как заглотила. на краба таранечка карпик. подожди стой давай покажем я просто... на дно так тянуло просто я подумал что карп угу. Поэкспериментируем немножко с насадкой. Я возьму сейчас гороху такой насадочный с анисом. И сделаю волосную оснастку. Поцеплю одну или две горошины, посмотрим, как будет лучше. Так, что там, Коль? Подлещик попался нам. Козлик небольшой, да. Друзья, это мы поменяли, получается, насадку горошину. На две горошины. Давай. О, Наши подписчики канала «Всё для сгребает мусор и сжигают его. Привет, Паша, привет. Доброе утро. Привет, видеть, дорогой. Саша. Рад видеть. Что тут? Ну, показывай, что ты делаешь. Он осторожно, говно Ты так понял, что ни один десяток человек нагадили. Да. немножко поубирать, очень портит вид. Да. Настроение сразу меняется. Друзья, у Паши сегодня день рождения. Представляете, смотрите, чем он занимается в свой день рождения, вы поняли? Насколько это активный ну, человек, человек с, человек с большой буквы, я скажу, что на природе в свой день рождения, вместе с друзьями, правильно. Мы же правое дело делаем. Действительно. Давай отойдем, потому что Друзья, ну, так как у Паши сегодня день рождения, я хочу сделать ему подарок, сделанный своими собственными руками. Ну а ладно, что, нормальные очки. Паша, вот тебе моя оснастка. Спасибо. Она, Она самая будет. уловистая будет на Днестре. Я Даже понимаю, сейчас могу. мы возьмем, поставим. Две секунды времени, и у тебя будет поклевка. Лелика мы... запустили уже? Да, Лелика уже. Уже в воде? Да. С карпом. Да. Тут два крючка. Я услышал. Ты То есть понял? это да, для, слепых, как ты да, для слепых. Да, для слепых, да. Вот Можно такие вот. Гороши, но одеть. Вот на... варианте. Да, да, да. Все, мы сейчас ее запустим, какие проблемы. Паша, главное, Потому хочу ты пожелать ты... тебе всегда бодрости духа, всегда хорошего, э прекрасного настроения, чтобы ты был всегда такой же э юморной. Вот, по жизни так шел. Так, так легче всегда жить. Например. Спасибо, конечно. Грустительно всегда успею. Будь здоров, дорогой. Ура, ура, ура! Стоять, так, я... Два рыбака сидят за столом, пьют по 100 грамм, снасти заброшены. Ну, пили, разговаривали. И решили поспорить, кто же знает лучше возраст рыбы, как определить один говорит, я так думаю, что по плавнику. Чем длиннее плавник у рыбы, тем она старше. другой говорит, а я не согласен, я считаю, что по чешуе. Чем чешуя крупнее, тем рыба старше. И мимо проходил инспектор. Господин инспектор, как вы считаете, вот как можно определить возраст рыбы? Говорит, это же элементарно по глазам. Говорит, а как можно по глазам определить? Ну как, как. Чем дальше глаза от жопы, тем рыба старше. Вот так вот должно быть выглядеть место счастливого человека не 4 не 5 не 6 не 10 удилищ все вот два метра два, да. даже полтора да? да, полтора метра все хватит <с> то есть вот чтобы было два удилища чтобы поставить столик с прикормочкой и кашкой да да и все больше ничего не надо правильно сиди и получаю удовольствие <с> скажи мне что тебя ловится карп Таранька. сегодня поймал карпика да, штук пять уже есть, даже больше может. Mm, красавчик, нашел? На горох в основном. Mm -hmm. Так, караси, тараньки, подлещики, ну, разнорыбие. Mm -hmm. uh -huh. На две горошины. Yeah. Небольшой карпик. Хорошенький. Опаньки. И есть контакт. Красавчик. Волсяная останка с горошинкой. Крючок маленький. Да, крючочек маленький, друзья. У -у -у. Уже одной нету. Вот такая карпиша. Карпуша. Супер. Пока в садок, потом отпустим. Погода, да, сегодня? Супер, супер вообще. вообще. Вот, супер. Я вообще в шортах, да, в шортах и майке. А мы оделись на вечер, тепло. В палатке аж с апреля. Да. Просыпались из-за того, что Ночь вообще теплая. Жарко, да. Ночь теплая была. Жарко. Ты сейчас градусов, 24 где-то так. Да? 20, да, прекрасно. 25. Мы... бабе лето в праведную жизнь боженька нам дал два дня идеальных отметить день рождения александр спасибо огромное за классную рыбалку было очень здорово клево столько эмоций столько впечатлений хватит на целый год мы ну, вам приготовили небольшой подарок собственного произведения нарисованный вот этими вот Надеемся, Класс. надеемся, вам понравится. Очень очень нравится. Супер, ребята, посмотрите на эту красоту. Вау. Дайте я чую. Дай. Все, спасибо. Мы спасибо. И спасибо. Спасибо большое. Давайте поцелуй тоже. Все в Все. Надеемся, похож. Да, да. А ну, друзья, посмотрите. Похож? Одно лицо. Кстати, очки, И, те очки те же, очки же самые. Те же самые. Друзья, у нас вторая часть молизовского балета. Настоявшаяся уха. Вы представляете себе, что это такое? Я говорю, у меня уже злинка. Это та уха, которая простояла ночь в Казане, в Кастрюле. И сейчас мы ее пытаемся второй раз посербать. Класс. Вам какой мне все равно я ем любую друзья ну вот так мы заканчиваем нашу рыбалочку Трапезы. Да. пожарили карасика карпика скажу что клев был сегодня не очень конечно хотелось бы лучше но это шумаем это моему да по крайней мере я показал вам как альтернативный вариант что взять с собой на рыбалку вместо гороха. В принципе, тут еще для экспериментов есть очень-очень много вариантов, поэтому я и агитирую вас, чтобы вы экспериментировали, постоянно приезжая на Днестр. Получилось, ну, конечно, не так, как хотелось бы, но, по крайней мере, что-то есть. Да? Да. Марина, скажи, как тебе рыбалка вообще? Первый раз? Первый раз, да, я осталась ночевкой, мне все очень понравилось. Конечно, непривычно было, но... Обидно немножко, что поймали и так мало рыбки, но ничего. Уверена, что в следующий раз будет лучше. Подписывайтесь да. на канал, ставьте лайки, приезжайте. Ловите. Да, да, ловите рыбку большую и маленькую. Ну, давай Поддерживаю. Все было классно, конечно, хотелось бы поймать кого-то трофейного карпа, но поймали такого и этим, скажем так, довольны. Что хотелось бы сказать еще в завершении, такой анонс, опять же, сделать этой уборки нашей генеральной 12 числа. Приезжайте, нужны руки, берите друзей, берите знакомых, берите детей, приезжайте, проведем хорошо время, тоже покушаем рыбку, ху какую-то там сделаем и заодно сделаем полезное дело. Все, друзья, всем все хорошего, пока. Все, пока, всем пока. Представь себе ситуацию, Слава. Супермаркет Германия Заходит в супермаркет Подходит в овощной отдел А там эмигрант стоит Он говорит Дружище, я хочу купить пол луковицы Тот смотрит на него в шоке Говорит, вы знаете, я не могу решить эту проблему Мне надо пойти к менеджеру узнать, можно ли вам продать пол луковицы Говорит, мне, честно говоря, насрать Можешь ты, не можешь, я хочу купить пол луковицы Тот идет к менеджеру И пропускает момент, что тот кадр Покупатель идет за ним Открывает дверь, заходит в кабинет, говорит, менеджер Тут один идиот бь, хочет купить пол луковицы. А тут ему маячишь, что тот сзади стоит. Он поворачивает. А вот этот прекрасный человек. Хочет купить вторую половинку. Как мне быть? Тот говорит, ну я считаю, что надо продавать. Он пошел продавать, менеджер в шоке, поднимается, спускается. Он говорит, брат, слушай, ты так реагируешь четко на эти ситуации мощные? Я думаю о повышении. Ну мне такие люди нужны, ты молочага. Ты вообще откуда приехал? Я с Канады. Говорит, а что в Канаде плохо? Что в Германию приехали? А что делать в этой стране? Страна хоккеистов и проститута. Говорит, странно, у меня жена с Канады. Да. А в какой хоккейной команде он наиграл? Мамородная. О, Лещинский хороший. Вот это да. Вот это да, друзья. Там тарань еще похожа.